Ребят, ну, хотел вам показать, конечно, не хотел показывать, но покажу. Как я вялю? Я не хочу от вас отрываться. То есть, наверное, можно сделать климатическую камеру красивую, дорогую, за много денег поставить, ей гордиться. Но я знаю, что вы... 95% людей, которые смотрят этот канал, первый раз, не будут заморачиваться пока с климатической камерой. Поэтому вялю на балконе. На балконе у меня сейчас, вот осень, конец середины октября, да, начал я с 20-х сентября. У меня температура была где-то ну, плюс 10-15 плюс днем. Да? Натянул сверху обычные пакеты, натянул сверху черный пакет светонепроницаемый. И вот просто здесь положил, каждый день переворачивал сбоку на бок, сбоку на бок, вот, а, где-то 5 дней назад я открыл этот пакет, посмотрел, что все, весь рассол питался. все хорошо, и 5 дней назад я открыл их, но до конца еще питался, видите, вот тут болтается, да? вот, и уже открыл снял все пакеты и сейчас вялю. Вот за эти 5 дней мясо вот так подвялилось, посмотрите, да? Уже достаточно уплотнилась в этих пакетиках. Вот выступил э, белый налет, это соль. Это не плесень, здесь плесень быть не может. Это наши филеечки, вот так вот упаковались. Представляете, прям четыре вот штучки вместе, да? Вот уже батон колбасный, по сути. Вот, э, это у нас э, карбонат веленый со специями вместе. Э, это у нас э, шеечка коппа, да? Просто без специй. Немножечко еще сока есть, поэтому я вялю в горизонтальном положении. Как только сок у меня подсохнет мясной, вот как здесь, например, вот в этой бризаоле говяжьей, да, это уже можно подвесить. Но пока сок еще болтается, я не хочу, чтобы он стек в какую-то одну из сторон, поэтому я каждый день их переворачиваю вот так вот и продолжаю вялить лежа. А, дальше скажу, отмечу, а, если у вас возникают черные пятнышки на пленке вот такие, вот это пятно от металлической решетки на пленке, на мясе его не будет, не бойтесь, это нормально, ну такое бывает иногда, да. так что так, дальше что мы будем делать, сейчас мы, вот черный пятно, вот ярко видно, это как раз от металла, ничего страшного, так бывает, это пятно останется только на пленке, что будем делать дальше, сейчас мы переместимся опять на кухню, я расскажу, измерим с вами паше, расскажу, что, что делать еще, да, и дальше пойдем коптить, друзья, ну что, прошло, Ровно 20 дней, да, мы с вами договаривались встретиться через 20 дней. Ну, для вас понятно, сколько там прошло. Наверное, те же 20 дней прошло, наверное, да. Что у вас и у меня получается? Я почему упираю на вас? Потому что я надеюсь, что вы вместе делаете со мной вот все эти изделия, да. Что у нас получилось? Вот смотрите. Это у нас шейка. Свиная. сыра вяленая но она скоро станет сырокопченой. Коппа та самая копа, да? Дальше, вяленый, сыро-вяленый или сырокопченый карбонат свиной или ломо, да? Лома ну вроде как это длиннейшая спины поясничная, вот, она со специями фенокьона, и я думаю, что она будет поинтереснее, я еще закопчу, коптите или не коптите, вы сами решайте, это совершенно не важно. Дальше у нас, у нас дальше говяжья брезаола или брезаула, как правильно точно не скажу вот этот маленький кусочек я посадил чуть раньше за неделю а этот на ваших глазах вот они сейчас вот такую форму приобрели и последний кусочек вот такая у нас колбаса это ну, комбинированное изделие сделанное из четырех э, свиных филеечек ну вот филейк которая э, который филейк вырезка еще называют ее вот четыре штучки слепи, расклеились, слепились вот в такой вот батон колбасный что я сейчас хочу сделать? Вам хочу рассказать, как я делал, на балконе уже, уже рассказал, еще раз повторю, потому что ну, вопросов много. Говорить мы будем про э, принципы, про принципы вяления. И вот сейчас вот как раз этот массив информации, он будет тяжеловат для э, новичков, и, возможно, интересен для старичков. Наименование мы с вами затронули все. Э, как мы с вами будем дальше поступать? Э, коснемся мы с вами климатической камеры. Климатической камерой, то есть э, камеры, которая создает какой-то специальный климат что это такое обычно это обычный холодильник в котором ты должен обеспечить должен обеспечить 82 процента относительной влажности воздуха 82-78 я раньше говорил что 75 нет ребят все-таки повыше 82-78 процентов влажности воздуха температура воздуха плюс 6 плюс 12 там она будет варьироваться и скорость воздуха. Об этом, кстати, многие забывают. Скорость воздуха 0,1-0,5 метров в секунду. То есть это едва-едва будет этот листочек колыхаться, прям едва-едва. Для чего это нужно? Для того, чтобы плесень не росла. Плесень растет всегда в стоячем воздухе. Если у тебя воздух стоячий, то поавтоматически ты согласился с тем, что ты будешь выращивать плесень. У тебя будет фабрика по выращиванию плесени. Как бороться с плесенью? И что такое плесень вообще? Плесень это грибы, их порядка там 200 разновидностей, желтые, зеленые, серые, голубые, там всякие- всякие разные, да. Если ты используешь стартовую культуру Easy Cure, то в составе этих стартовых культур есть штамм, который, штамм плесени, который подавляет рост всех остальных плесень, Так скажем, плесень киллер, да? Она для человека не опасна, и поэтому она нас защищает, да. От чего защищает? От развития этих самых нехороших плесеней, диких, так скажем, плесеней, которые вырабатывают микотоксин и афлатоксин. Вот эти вещи, эти вещества вызывают онкологические заболевания в, в человеческом теле. Поэтому мы с плесенями, ну, можем сожительствовать, но очень-очень ограниченное время. Поэтому, ну, я таких не люблю, если честно, и побаиваюсь. Но это мои, может быть, внутренние профессиональные страхи. Дальше, значит, про климатическую камеру сказал. Если у вас есть климатическая камера, я о ней мало говорю, потому что я не хочу отрываться от большинства людей, которые хотят сделать там сыровяльные ветчины дома, да, ветчины колбасы. Почему? Потому что, ну, нормальная климат-камера стоит, ну, если сделать самому, она стоит там порядка 35 тысяч рублей, примерно. Примерно, плюс-минус осушитель, увлажнитель, подогреватель, контроллер всего этого, да, и датчики влажности, естественно, все это, ну и холодильник, большой холодильник, там хотя бы литров на 500. Вот это все ну, стоит денег. В готовом сборном варианте я этого не нашел пока на рынке. По поводу климат-камеры. Если у тебя есть климатическая камера, то, конечно, тебе никакие чудо-пакеты не нужны. Ты уже стал гуру, и у тебя все хорошо. И у тебя все это вялится в классическом... там копу ты делаешь в говяжьей синюке классической, классической, с классическим рисунком, да, это те люди, которые имеют климатическую камеру, либо хотят ее, имеют возможность ее купить или сделать. Вот таких людей мало, поэтому мы говорим для большинства людей, 95% процентов не имеет климатической камеры, я тоже ее не имею и скорее всего не буду иметь. И мы работаем с тем, что у нас есть. С тем, что у нас есть. У меня есть тупой балкон, да, где эти наши вот нужные нам параметры там 80% влажности, примерно 80% влажности, они поддерживаются. И этот период длится недолго. Да? Сейчас начнутся морозы и, как бы, ну, и, и все. Дальше, как, как только начнутся морозы, морозы или как только дожди прекратятся, я, скорее всего, эти куски мяса перемещу в обычный холодильник. Там, упакую в вакуум и перемещу. Пока они только начали вялиться, поэтому нормально. Не сказал про способы борьбы с плесенью, значит, э, способы борьбы использовать стартовую культуры с защитой от плесени, да? Либо использовать э, вещества, которые подавляют рост грибков. Э, натомицин. Натомицин, который разрушается за 30 дней после внесения. Ты просто разводишь его. Натомицин, Натомакс, Пимофуцин. В интернете посмотрите обычные противогрибковые средства, которые люди принимают против грибка ногтей, либо против молочницы. Да? За 30 дней э, натомицин разрушается, и в принципе, к концу вяления здесь его не останется. Он вот так вот. Да? Обшикал сверху раствором. И чтобы чтоб плес не росла. Дальше. Значит, чем отличаются стартовые культуры? Разделяются на ветчинные и на колбасные. Вот колбасные стартовые культуры можно принимать, применять. Еще раз. Вот ветчинные стартовые культуры обычно не содержат молочно-кислых штаммов. Ну, обычно. Либо их содержат мало. А вот колбасные стартовые культуры содержат молочные кислые бактерии, штаммы и для чего, для того, чтобы в колбасном фарше резко снизить PH вниз. Для чего? Для того, чтобы обеспечить безопасность. Вышел на порог 5.0 и в принципе нормально, 5.0 в смысле PH. Мы сейчас еще с вами PH метра будем пользоваться. Да? Дальше, повторюсь, колбасные старты в ветчинах цельномышечных использовать можно, потому что ну, если вы любите кислинку, А вот Ветчинные старты в колбасе не надо использовать. Почему? Лишь потому, что у нас там нет или мало молочнокислых штаммов и резкое снижение pH у тебя не произойдет в случае добавления ветчинных стартовых культур. Разобрались? Что относится к ветчинным стартовым культурам? Ну, в нашем ассортименте на момент 2021 года. Uh, Easy Cure, uh, с, старты для стейков, это по сути там, половиночка от изи Cure, и старты для ветчин. Они так и называют старты для ветчин наша классика. Вот в Easy Cure у нас есть защита от плесени, во всех остальных вариантах защиты от плесени нет. Поехали дальше по поводу кормежки для стартовых культур. Ну, кормежка, в смысле еда, еда для стартовых культур. Вот здесь в в нашей в нашем лома, да, в сырокопченом Карбонате. Я добавил э, специи. Специи содержат специи для феноксена. Они содержат примерно там один, может быть, полтора грамма глюкозы. Глюкоза для чего? Ну, там есть задача у нее в колбасе. И здесь, э, скорее всего, pH тоже будет ниже, потому что еда для стартовой культуры это как раз глюкоза, ну просто сахара. Сахара есть в самом сырье, в самом мясе. Э, но если ты из нее добавляешь, то еще, еще дополнительно ты снижаешь pH вниз. Так что. Мы сейчас с вами померим Паши по и э, будем выяснять, где же оно ниже. Еще хотела вам сказать по поводу плесени и налета. Отдельная еще э, заметка. Нужно четко различать между собой плесень и э, белковый налет. Что такое белковый налет? Это, ну, тут, по-моему, видно. Вот, небольшие кристаллики, э, белые кристаллики, которые, э, ну, если ты видишь что-то мохнатое, да, это плесень. Если ты видишь что-то такое белое и поблескивающее, как вот. Ну, кристаллики. Это бел, белковый налет. Их белкового налета бояться можно не бояться. Вот он тут есть, да, они в небольших вот прожилочках есть. Так что белковый налет, ну, значит, слишком низкая влажность, но ну, ничего страшного. Дальше, что будет с этими кусками происходить в будущем? Сейчас мы его, эти куски, отправим на копчение. Вот два куска бризаолы, они, разница во времени только в посолу, да, между ними. Это та же самая, там, глазной мускул говяжий, да. Один кусок я оставлю просто вяленым, а другой кусок я закопчу вместе со всеми остальными, да. У меня будет как раз сравнение в вкусе. Сырокопченый и сыровяленный. В принципе, все. Копчение будет у нас длиться, ну, отдельно еще покажу, там, мы сейчас дойдем до дрожа Обычным лабиринтным дегенератором в течение, там, шести, там, часов, ну, сколько, как получится. Вот, так что так по поводу э, измерения ph вопросы задаются регулярно ph мы измеряем ph метром специальный прибор стоит достаточно дорого поэтому для начинающих наверное он не нужен а те кто хотят делать колбасу на продажу э, именно колбасу э, наверное без него лучше не обходиться ветчину можно делать без ph метра потому что но ну, это простые вещи которые ну элементарные вещи чем они отличаются и какой самый лучший сейчас на момент 21 года я нашел одного производителя который ну, качественный да? это теста теста 205 и теста 206 а между собой они отличаются только формой у них одна и та же головка измеряющая ph2 ph2 она, она называется стоит отдельная головка стоит ну, дорого там 1015 сам аппарат вот этот прибор вот этот прибор 206 206, 205 извиняюсь, 205 вместе с чемоданчиком и двумя двумя калибровочными средами, да? калибратор на 4 буфер, PH4 и PH7, ну это для, для калибровки, вот вместе с чемоданчиком 35 тысяч стоит, цена может будет меняться, я пока не знаю, вот это стоит без всего по -моему, 1000, около 20-25, что я не помню точно, не имеет значения большого, если кому-то это 90 процентов 95 процентов людей он наверное не нужен значит что мы измеряем мы сейчас с вами измерим давайте вот эту копу нет копу что мы с вами нет вот эту со специями и например вот эту вот эту говядину сырокопченую сок весь впитался поэтому мы можем уже не бояться что сок вытечет да? мы, мы просто вялим. мы сейчас ее просто протыкаем и ждем пока у нас PH изменится. 5,5. 5,5 здесь в специях, а вот здесь в говядине. Естественно, конечно, мы изначально PH не мерили. 5,3. 5,31 сейчас еще меняется. 5,3 примерно. Изменение PH зависит, конечно, от убоя. Естественно, да, 5.35. Мясо безопасно. все. То есть я даже не нюхая его, могу понять вот с этим прибором, что мясо безопасно и не будет ни, ни иметь никаких запахов. Смотрите, значит, по поводу порога, ну, диапазона безопасности. Диопасный, безопасный диапазон в PH, ну, в колбасе, это 4.8-5.1. То есть, ну, если ты там до пяти... Опустил, да, даже ну, до 5,2, потому что в процессе вяления все равно еще ПАЖ опускается. До, до пятерочки опустил, колбаса стандартно безопасна. В ветчине можно особо не париться по поводу pH, э, потому что у тебя э, мышца чистая внутри, стерильная. Она, естественно, PH будет опускаться, но достаточно медленно. Еще PH зависит и, и от убоя, от откорма, от корма, э, от самого состояния животного. Если животное болело, естественно, там PH будет низкий, Ну кислое мясо. Из такого мяса, наверное, только сыровельное изделие делать, потому что оно, во всех других случаях ты получишь брак колбасы, да. Дичь точно так же ты лучше не использовать дичь именно. Почему? Потому что PH дичи низкий. именно. После убойного, потому что убой неправильный, возможно, гоновая дичь, ну, дичь добытая способом, ну, там, подранки или там, по флажкам ее гонит. Это стрессовое мясо, оно всегда приносит, ну, так скажем, неудачу в колбасотворении. Хотите быть удачным колбасотворением, творильщиком, творцом используйте мясо, которое было забито, ну, животное было нормально забито, гуманно забито, без стресса, без боли, без огоний, без всего этого. Так что так, вот тут у меня из зала вопрос задают, <смех> какое мясо безопасное, какое опасное, вот порог безопасности в колбасе у нас 5.0, в Вечнее, повторюсь, мы его можем не отслеживать, потому что, ну, оно, мясо чистое внутри, да? Если у нас pH вырастет выше, чем 6,5, или мы используем мясо с pH выше, чем 6,5, то, возможно, и, скорее всего, это мясо, мясо затухнет. Почему? Потому что при хранении, при созревании pH приподнимается в мясе, и при высоком pH 6,5-7 уже начинается протухание. Бактерии, которые мясо портят, они активно развиваются при pH выше 6,5 так, понятно? Да, безопасность или, или опасность. Вот, ну вы, во-первых, все носом почувствуете. Если пахнет нехорошо, ну и не надо это есть. Зачем это есть? Да, да ребята, я не сказал, собственно, про мясо. Что мы собрались все, да? Что я вижу? Я вижу, что э, в участках, вот, например, на этой шейке, да, я вижу небольшие остатки рассольчика, которые еще не впитались до конца. Э, поэтому вот вертикально я бы сейчас не подвешивал еще это мясо рано. Потому что рассол, чуть-чуть небольшие тут морщиночки, он будет стекать вниз и будут э, области не просола или пересола, да, там, где он стечет. Мы ни в коем случае его не сливаем, от рассол. Прям запрет, прям с буквами нельзя. Дальше, что я вижу? Я вижу, что э, пленка наших чудо-пакетов оптимально прилегает к кусочку мяса. Видите, прям вот самые даже волокна мясные видно, прослеживаются, да. Ну, где-то прилегает, а где-то не очень. Сетка помогает хорошо обтянуть пленочку и хорошо ее приклеить к мясу. Дальше, что я вижу? На м, вот этой говядине, которая уже месяц, да, я вижу здесь э, небольшие участки э, э, это, белого налета, видите, кристаллический налет, кристаллики, да, видно, Сергей Александрович, наведешься? Дальше, я вижу от, отметки от э, решетки металлической, черные, видите, пятна, это как раз вот вот они, да, это отметки от э, решетки металлической, они только на пленочке. Да, вот я еще раз вижу. И в принципе ничего больше плохого я не вижу. Усушка здесь примерно 15, 15%, ну не больше 18%. Вот, ну по опыту. Вот, вот в этой говядине, которая младше этого куска на неделю, на 7 дней, здесь усушка, естественно, меньше. Такой же налет белковый. И в принципе вот такая нагуляющая. В принципе все. И вот здесь вот красивая свининочка. Это у нас фиреечки, четыре штучки, вот они такие тоже плотненькие стали. Вот тут шов между ними, но я думаю, он, он склеится, будет, будет однородным и монолитным. Вот как для начинающего понять, хорошо идет усушка или нехорошо, да? Ну мне понятно, я уже тут просто на ощупь ориентируюсь, да? Как вы делаете? Вот вы перед тем, как после того, как снимете сверху пакеты, в которых вы защищали этот кусок от преждевременной усушки, да? вот как только вы, вы решите, что мясо пора вялить, вы сразу его кусочек этот вот взвесьте, прям взвесьте, и повесьте бирочку. Дата, дата посола, дата э, начала вяления, и каждые 3-4 дня перевешивайте его, просто киньте на весы, и прям вот строчечкой в столбик пишите, там, дата такая-то, вес такой-то, спустя трое дней, три дня, дата такая-то, вес такой-то. И тогда вы сможете э, узнать скорость вяления. Скорость вяления нормальная, 0,25-1% в сутки. Поначалу это будет больше, чем 1% в сутки, поначалу первые 10-15 дней мясо еще влажное, оно теряет чуть, ну, быстрее, чем 1% в сутки, больше. Вот. А потом вяление притормаживается идет уже, по сути, созревание. Если у вас сквозняк, да, вот, ну, вялите вы на сквозняке. Вот как у меня там на балконе, негерметично и достаточно свежо, так скажем. Вот. Возможно, что мясо без жира, именно говядина, будет терять больше и быстрее, чем мясо с жиром, чем шейка свиная. Да? Ведь жир-то не сохнет, а сохнет только мясная часть. Вы, если вы увидите, что через три недели вяления мясо стало покрываться корочкой тормозите значит у вас ну совсем там низкая влажность тормозите э, ну, пакеты чудо пакет но, но они это прям чудес ну, совсем вам не сделают да? заверните в стретч, прям закатайте в стретч или завакумируйте прям ну, просто вакуум засунул на недельки две-три вяленье станет на паузу, а ферментация продолжится вот Оп, через две-три недельки снова распаковала и снова там потихонечку подвяливаешь там где угодно тут уже можно ничего не бояться она уже стандартное, стандартная стабильная его уже в принципе можно есть но гораздо вкуснее она станет просто со временем когда в этом куске образуется глютаминовая кислота глютаминат глютамат там, натрий или там каких-то соединений вот. время делает нам мясо вкусным больше ничего да давайте перед тем как я пойду коптить еще раз проговорим идеальные условия, условия для вяления влажность 82 процента 75 82 это если у вас есть климатическая камера или вы живете на побережье или у вас часто идут дожди во первых если у вас есть гигрометр которым можно эту влажность измерить да? в остальных случаях ну как-то ну как-то так вот так вот если вы видите что мясо быстро сохнет ну, убирайте его в пакет да ну или там закатывать пленочка если вы, вы видите что она не сохнет ну наверное что-то нужно извините сделать менее влажным воздух хороших условий практически ни у кого нет и мы все пляшем от того что у нас есть да вот как-то так влажность 82 процента скорость воздуха 01 05 метров в секунду температура плюс 6 плюс 12 ну может быть там плюс 15 но это совсем плохо потому что жир потечет да? Вот еще момент, еще момент сразу не проговорил. Если вы плохо упаковали или вы не используете сеточку, то у вас будет эм, пленочка отлипать от мяса и всегда вот под этой пленочкой вырастает зеленая там всякая нехорошая плесень. Чтобы не возникло плесени, да? чтобы не возникло карманов. Обязательно либо обтягивайте сеточкой и выгоняете воздух из-под этой сеточки, вот как я показывал в самом начале, да, вот прям выгоняешь, выгоняешь, весь воздух вот сразу в макушку, потом его отжимаешь, подкручиваешь и выгоняешь совсем. Да? Либо для того, чтобы правильно упаковать без, без воздуха, вакуумируйте. Вакуумируйте при посоле. Да? Ну, так тоже можно. Вот Дальше. Второй вопрос, когда можно вакуумировать. Второй случай, когда у тебя мясо садится на корку, покрывается корочкой, вот говядина чаще всего она покрывается, она без жира. завакумировал, поставил на паузу вяление, а ферментация, накопление вкуса продолжается. Вот тогда тоже можно вакуумировать, но это при условии, что у тебя есть вакууматор. Если у тебя вакууматора нет, как у меня, да, ну, сейчас я не хочу его использовать, я могу э, для того, чтобы подтянуть, выгнуть весь воздух, э, сделать это руками, или э, если у меня э, мясо подсыхает во время вяления слишком сильно, вялится, быстро усыхает, закатать, встреч пленочку. Вот и все. И обязательно именно встречь пленочку, потому что если, как, если у тебя будет под пленкой какие-то области пустоты, то в этой пустоте вырастет плесень. С этим тоже нужно бороться. А, как коптить? Мы коптим всегда через отепление. Но я сейчас, наверное, в гараже отдельно еще расскажу. Мы сначала согреем продукт, чтобы он был не холодным, а только потом подадим дым. Как мы согреем в нашем примитивном ящике, мы просто зажжем там свечечку. Свечку под для того, чтобы обогреть воздух, где висят эти наши изделия. Все, в принципе, все я вам что хотел рассказал. Дальше мы с вами перемещаемся на копчение. В наш гараж. Увидимся через несколько секунд. Так, друзья, ну что, мы перебрались с вами в гараж, в котором можно спокойно покоптить. Ну я так надеюсь. Что соседи увидят дым из гаража, возможно, тоже перепугаются. Значит, что мы сейчас будем делать? У меня тут родился эксперимент. Вот этот дымогенератор, наш лабиринтный дымогенератор, он с волшебными рунами, да? Он уже у нас участвовал в прошлых роликах. Вот я что хочу сделать? Я хочу откоптить параллельно в двух форматах дымогенератор лабиринтный и дымогенератор эжекторный, ну мы его очень называем сапоговый, да. На термокамеру не смотрите, просто, ну, это две одинаковых емкости, просто одна деревянная, другая железная. Деревянная, кстати, хобби смог делать ребята, ну, с кем мы сотрудничаем по поводу термокамер. Кому нужно, к ним обращайтесь, я не знаю, я не хочу им торговать. Хорошие емкости, просто фанерные, да? Можно обычную картонную взять ящик, можно взять там за 4000 вот такую вот коробочку со всеми вешалами, со всем, со всем. всем. Вот параллельно будем вести копчение ну, два куска сюда давайте кинем два куска туда что я хотел отметить про разные дымогенераторы просто люди путают читая книги путают какие бывают дымогенераторы и какие способности у них у этих дымогенераторов вот этот дымогенератор дешевый он стоит там порядка тысяч рублей это по сути сеточка и все да опилки нужны специально для него специализированная очень мелкие и он дает очень разряженный дым, разряженный, который как папиросочка. Его им можно коптить, в принципе, и на балконе. Народ коптит, ну, вообще не парится, потому что его практически не заметно. Ну, как от, как от сигарет дыма, да? Вот, он дает ароматный дым. Он, э, он по сути энерго потому что ему ничего не нужно, только чиркни зажигалка. Подожди вот эту свечечку, да, поставь сюда, больше ничего не нужно. Вот. И, но за ним все равно нужен, конечно, пригляд, потому что ну контролировать, иначе там. Мало ли там, вспышка там, что-то еще, выгорание всякое бывает. Один дядька, кстати, на кухне коптил, мне вот звонил года два назад, говорит, Паша, я чуть не сгорел. У него там картонная коробка была, и он на кухне решил все это дело закоптить, под вытяжкой, естественно. Вот, и говорит, хорошо зашел на кухню, потому что половина уже полыхала, вместе с колбасой, ну там, ну да, бывают случаи. Аккуратно, аккуратно. Если мы там на балконе, где-то дома, ну, лучше где-нибудь на улице, естественно. Дальше, сравним его вот с этим деминератором, не надо Четко для себя понимать, что концентрация дыма, интенсивность горения, температура э, тления, они различаются. Если здесь там, порядка 380-400 градусов, то здесь чуть больше. Но и дыма в 5 раз больше. Поэтому коптить по времени нужно в 5 раз меньше, чем этим. Вот у этого достаточно коптить там, ну, 2 часа, ну, 3 часа за глаза, 2-3 часа э, копчения нашим демиггераторам, который эжекторные, сапоговые мы еще называем, достаточно для того, чтобы придать яркий цвет и э, придать аромат копчения. Даже в наших чудо-пакетах. Чу -э, мясо в чудо-пакетах можно спокойно коптить. Вот чем я, собственно, сейчас хочу заняться. Да? Поэтому, если вы читаете в старых книжках, что надо коптить мясо 8-12 часов, там 16 часов, понимайте, что коптить нужно мясо вот этим демигенератором, но ни в коем случае не эжекторным, не сапоговым. Ну, иначе, ну, люди бывают, что путаются, да? Нужно различать. Вот, собственно, что я вам хотел сказать, да? Ну, дальше поехали. Что у нас тут? У нас тут еще, кстати, висит колбаска из соседнего ролика «Домашняя сырокопченая». Загляните. Я думаю, многим интересно заглянуть в мою коптильню, да? Повторюсь, мы рассматриваем вот этот, эту нашу термокамеру просто как, просто как емкость для копчения. Давайте два сюда, а два туда повешу и как раз сравним через, ну допустим, давай через три часа копчения, какой будет цвет и аромат. Да, друзья, условия у нас тяжелые, глаза, глаза режет уже от дыма. Параллельно запустил э, лабиринтный обычный ящик деревянный и нашу термокамеру в режиме холодного копчения. Хотел отметить, повторюсь, может быть для кого-то, если вы достали мясо из холодильника, холодное мясо, да, а температура окружающей среды теплее, чем в холодильнике, обязательно делайте отепление и обсушку, то есть согрейте ваш продукт неважно что там колбаса мясо неважно что для того чтобы на нем не было конденсата, чтобы дым не конденсировался или согрейте его чуть выше чем, чем тем, температура вашего дыма да? давайте закроем вот здесь у меня сейчас мясо висело просто на на, на улице температура одинаковая с, с, с, мясо и улице да поэтому я особо не переживаю насчет конденсата но все равно Лучше сначала зажать свечечку, вот здесь вот, хотя бы полчаса к погонять. Согреть, потому что дым все-таки будет теплее, чем э, продукт, и конденсат, возможно, осядет. Бойтесь конденсата, потому что он дает горечки слятину и серые цветы у колбасы. Да? Про термокамеру. А, как коптить на термокамере холодным дымом? А, элементарно переводишь в режим обжарки, включаешь э, дымоггератор, закрываешь вход, открываешь выход. Сначала на компрессоре даешь максимум дыма, максимум подачи воздуха, да, прям прикручиваешь максимально, разжигаешь, на опилка разжигается, потом убавляешь до минимума или вообще отключаешь, и камера сама сквозь единственный получается вход засасывает в себя воздух и дым, и создает вот это вот, по сути нагнетает воздух в этот дымогенератор. Вам уже этот компрессор не нужен, она сама курит эти, эти опилки. Представляете? Вот. И спокойненько плотный, мощный дым ложится на продукт. Прошло 5 минут. Опилки разгорелись. Идите, что покажу. Мне так нравится всегда. Смотрите. Для тех, кто любит похулиганить. Колечки. Идеальные вещи, <Hola>. ну да, ну детсад, но ну, это очень круто. Ну что, плотность дыма показывать. Я сейчас убавил на максимум э э э компрессор, но это можно сделать только один раз. Сергей готов? Беги сразу. В общем, камера будет э, коптиться, я думаю, давайте на 3 часа зарядим, а там дальше посмотрим, что будет у нас. Ну что, друзья, мы тут закоптили, закати, закоптили все, что смогли. Э, вот этот рецепт у нас будет следующий, наверное, чуть раньше, кстати, выйдет. Это сырокопченая домашняя с, с правильными рунами. Вот. Ну, пока я в стороночку отставим, я вам так просто показал, накинул вам. За манушку, чтобы вы подписались и не пропустили, поставили колокольчик. Вот. А чем отличается по цвету, видите? Вот две брезоволы. Классическая сыровяленная и с вариациями сырокопченая. Вот, собственно, вот разница в цвете. Чудо-пакеты проницаемы. Чудо-рукава проницаемы для дыма. То есть в них хорошо все коптится. Дальше что мы будем делать? Мы продолжим вяление. Продолжим вяления еще два месяца и получим в итоге ближе к Новому году. Мы с вами увидимся и разрежем эти куски, эти классные наши кусочки. Разрежем, посмотрим, что получилось. Могу сразу сказать, что вот здесь вот обсушка была хорошая, то есть куски все сухие и цвет хорошо лег. Здесь немножко мясного сока осталось, да, и цвет немножечко не лег, он лег только на местах прилегания жира, да, вот здесь вот. Так что так, здесь, да, здесь еще были специи, совсем не лег. Еще что хотел сказать про санитарное копчение. Просто люди придают большое значение санитарному копчению как какому-то отдельному действию. Ну, я могу так сказать, санитарное копчение – это просто, по сути, защита от насекомых, от мух. Ну, просто закоптил, особенно летом, да, закоптил, и мух уже не садится. Вот, собственно, все, что делает его санитарном. Все остальное ну, – это обычное копчение. Поэтому называть его санитарным, ну, наверное, можно, может быть, и не стоит. Ну, в общем, если вы хотите защитить э, от насекомых, называем его санитарным. Если не хотите защитить от насекомых, просто копчением. <плёх> Давайте так договоримся. <плёх> ну что, друзья, теперь мы с вами увидимся через два месяца, э, ближе к Новому году. Перед самым Новым годом мы выпустим этот ролик э, и покажем всю правду матку, все, что я смогу найти в этом мясе. <плёх> все, увидимся.